Доброго времени суток, друзья! Хочу представиться. Я Королева Амина. Работаю в классическом бизнесе главным бухгалтером. Но в последний месяц занялась сетевым маркетингом. Компания «Брайн Абудан». Попала в компанию совершенно случайно. Увидела, как соседка подачи за 4 месяца, которые мы с ней не виделись, помолодела лет на 10. Принимая Брайан Фул Плюс». Мы, женщины, всегда хотим выглядеть молодо, поэтому я сразу же стала принимать данный продукт. И прошло только 20 дней. Внешне пока во мне изменений я не вижу, но сердце меня порадовало. У меня была стенокардия, ну, может быть, она и сейчас есть. Но раньше, если я каждый день вставала утром снующей противной боли в области сердца, и так с этим жила почти два года, сейчас я снующую боль в области сердца не чувствую. И даже, что меня радует, я даже могу ночью спать на левой стороне. Вот. То, что я себе раньше не, не, не могла позволить. Плюс ко всему, мне не нужно стоять теперь в очереди в поликлиниках, мне не нужно покупать дорогие лекарства, которые здорово били по карману. Мне вот этот продукт, Обходится всего тысячи рублей. Вот я его уже принимаю. Вот. Продукт Brainful Plus это правильное питание и витамины для мозга. Именно головной мозг является тем органом, который координирует работу всех органов нашего тела. И, соответственно, заставляет правильно работать и функционировать все наши органы. Лучше себя чувствую. Вот. Далее, что меня немало порадовало, покупая себе данный продукт и рекомендуя его своим знакомым, я могу зарабатывать деньги. Это просто рекомендовать здоровье, здоровое питание родным, знакомым, становиться с ними здоровее и при этом зарабатывать деньги. Компания «Брайан Абудам» новичку платит 75% за покупку, 50% от первой линии и так далее, без ограничений. И мне это нравится. Большую часть времени я даю классическому бизнесу. И если бы не помощь моего менеджера Галины Король, Ковалевой, которая помогала мне при регистрации, помогала заказать товар, заказать международную карту «Пионер», по которому мы получаем заработанные деньги, вот. Я многому научилась, просмотрев ее ролики, большие знания получая, просматривая тренинги, которые нам предоставляют совершенно бесплатно наши наставники и наш лидер Андрей Артурович Шаура. В общем, я поняла, что попала в дружную команду, где все помогают друг другу. Не хочу сказать, что меня не устраивает коллектив или руководство в классическом бизнесе, где я в данный момент работаю, но я как женщина мечтаю работать на дому, уделяя максимум внимания себе, своей семье и находиться чаще на даче, на море. Поэтому я знаю, что данная работа мне будет в удовольствие и всем ее рекомендую. Пусть не сразу я уверена, что у меня будет достойный и немаленький заработок. Если хотите, присоединяйтесь к нашей команде «Успех вместе». И мы вам поможем, и вы многого забьетесь с нашими наставниками. Потому что когда вместе, все делать легко. Всего доброго. Увидимся на портале «Успех вместе».